Вот так же. после того чувака с молотком я больше никого не бил, пока не приходилось. Надеюсь, что не придется. Томсо, ты говоришь, что мы русские, не принесли вам хороших нравов. А тебе хоть что-нибудь нравится в нашем менталитете и культуре? Или русские для тебя это разврат, безнравственность, мат и немытые ноги? Не, ни в коем случае, все русские, русские люди, как и любые другие люди, делятся на людей хороших, нормальных, цивилизованных и откровенное быдло. Но, если мы будем говорить про какие-то ценности, то есть ли что-то, что можно было бы импортировать от вас, нам в частности, то нет, я, я думаю, что ничего подобного нет. И это не значит, что у вас нет ничего хорошего, но то, но то хорошее, что у вас есть, это есть и у нас. То есть нет ничего нового для нас, что мы могли бы подчеркнуть, вот о чем она говорит. А так в целом как бы весь народ списывать говорить что там только все только плохое, мне ни в коем случае мы этого не говорим. Но тем не менее надо понимать, что есть, есть допустим, маленький народ, который за счет своего консерватизма он как-то бережет вот эти вот свои ценности, свои нравы, обычаи. И, и это даже в каких-то ситуациях экстремальных помогает этому народу выжить. Как, например, помогло это нам в высылке в 1944 году. И надо понимать, что эти ценности, которые он исповедует, которые он хранит, там, передает от поколение к поколению это, это как минимум очень серьезные высокие ценности и вот чтобы таким людям а, дать что-то новое а, ну, там такой тот народ который хочет дать это новое он должен над собой очень серьезно как бы работать а он тоже должен эти свои какие-то а, ценности их передавать их модернизировать да? Только так возможно, когда в целом над этим никто не работает, когда, когда культура – это картины, это спектакли, они а не высокие нравы, то вряд ли что-то можно передать такому народу. В интервью с Масейчуком ты, говоря о взрывах в Крыму, выглядел саркастически. Ты считаешь произошедшее диверсией? Мог бы поделиться своим видением ситуации? Ну, я как-то воздерживаюсь от каких-отверсий, то есть это диверсия, это или это удар а, какими-то беспилотниками, ракетами и так далее. Я не знаю. А, на, на кадрах а, распространяемых оттуда а, не видно, чтобы там что-то летало или прилетало туда. И, ну, и никто об этом не говорил, по крайней мере. Поэтому я не знаю, как, как это могло произойти. Я думаю, со временем эта информация появится. Но однозначно понятно, что сами по себе эти взрывы не произошли. А те версии, которые распространяют российские пропагандисты, что-то кто-то там не там покурил, это, ну, понятно, что это не соответствует действительности. Поэтому, да, мы немножко пошутили на эту тему, говоря, что ну, хлопки, это не взрывы, это просто хлопки. Очень громкие просто. А так ну, разумеется, в этом однозначно у этого есть украинское авторство, я думаю. Том один из братьев Ахмадова сказал, что Басаева убил Умаров, потому что Шамиль был против Имарата Кавказ, твое мнение по этому поводу. Я даже не буду это комментировать. Я, я считаю, что э, мы, конечно, не знаем всех подробностей того, что произошло, как погиб э, Шамиль. Как и в отношении многих мы не знаем всех этих подробностей. Но это э, не дает нам права для, на то, чтобы мы сейчас вот эти помои там, вдруг от одних к другим носили, там, обвинения в чем-то. То, что внутри нашего общества, если у нас есть какие-то там... Э, разногласия кто-то кого-то в чем-то обвиняет и так далее мы должны от этого как-то отстраняться а, во всяком случае не становиться а, причиной этой фитны твой отец и его братья во время чеченской войны воевали говорит, или так же как ты болтали на базаре. А, ну, на базаре мне пока не приходится я, я нахожусь в Ютубе, это не базар, если что-то, для справки я говорю. Мой отец получил ранение при первой э, бомбардировке Рискома. Это точную дату я не вспомню, но это декабрь 1994 э, -го года. Тогда какая-то делегация приехала, э, я не, не помню, то ли журналисты... Э, иностранный и мой отец вместе с, с еще с несколькими товарищами они, а, как, как работники нашей нашего правительства, нашей стороны, они их как бы встретили и разместили. У нас прямо напротив рискома была гостиница Кавказ. Они разместили их в этой гостинице и Отец рассказывал, что когда они вышли из этой гостиницы и вот двинулись в сторону Саумина, у моего отца у них офис был, ну, их рабочие места были в Саумине. Саумин это, это здание, которое было следующее после гостиницы Кавказ в сторону моста, в сторону Сунжи. И вот они вышли, значит, и двинулись в сторону Саумина, и в этот момент, они услышали самолет. И Тогда еще, знаете, как-то война, она к нам не пришла, многие вот эти вот, не понимали вот этой опасности. И отец говорит, было, было зазорно, то есть куда-то вот убежать, лечь, понимаете, вот это, это мы, мы еще, вот находясь в начале, вот эти разговоры на самом деле, там самолеты сбивать палками, это во многом это, это эйфория у нас была, это правда. И вот отец говорил, что мы шли, и, и, и каждый, для каждого из них, там несколько человек, для них было зазорно сейчас убежать куда-то, спрятаться там или лечь. И они вот просто, значит, продолжили движение в этот момент а, прям по площади этой, а, тот сбросил то ли бомбу, то ли ракету, что-то ну, ракета, скорее всего. Так как. А, и раз они его слышали, то это он, самолет был в пике, видимо, это был истребитель. В общем, произошел взрыв, мой отец получил ранение а, осколком в ключицу, и, и осколок от в ключицу, сломав ключицу, а, попал в легкое. И вот в таком уже раненом положении мы его обнаружили на следующий день в больнице, она, по-моему, тогда называлась Республиканская, это больница, которая была в конце проспекта Ленина на тот момент. Это Лучуд вот в этом районе была, это больница. В общем, это долгая история, если я сейчас буду дальше продолжать, это мы слишком долго на этой теме застрянем. В общем, вот так вот мой отец получил ранение, и, по сути, после этого ранения мой отец больше не выкарабкался. Кстати, это, этот осколок так и не вытащили, мой отец умер с этим осколком в легком. Салам алейкум, занимаешься ли ты боевыми искусствами? Алейкум, асалам. Ну, постоянно, постоянно кого-то бью. Тут ты мне напомнил знаменитое высказывание Шамиля Басаева, когда он после Буденновска давал интервью и сказал, он говорит, после Буденновска еще, еще никого не убивал. Вот так после того чувака с молотком я больше никого не бил, пока не приходилось, надеюсь, что не придется. Томсо, какая разница между Буденовском 1995 -го года и Бесланом 2004 -го? Заметил Буденовску, ты хорошо относишься, но не к Беслану. Для меня лично и то, и другое было необходимо для спасения нашего народа. Какая разница? Разница огромная, разница в намерении. Буденовск была операция, которая планировалась, то есть когда выезжала диверсионная группа, они не планировали ни вообще ехать в Буденовск, ни тем более там, брать какую-то больницу, брать заложников, вообще нет. Они ехали, как признавался сам Басаев, ехали в Минводы, чтобы оттуда значит, до Москвы добраться. То есть, там вообще планы были такие очень серьезные. То есть Буденновск произошел вопреки их планам. То есть их туда, по сути, привезли. И там уже люди действовали по ситуации. Беслан, к сожалению, совершенно другой, там целенаправленный захват заложники детей, захват школы. Поэтому, это, конечно же, здесь вообще нельзя ставить знак равенства между этими двумя, двумя актами. А что касается сказанного тобой, было необходимо для спасения нашего народа, это вообще удивительное высказывание, каким образом Беслан спас наш народ.